С того момента, как прошла первая запись, мы уже пролетели столько времени, и нам даже неизвестно, увидим ли эту Землю, или это обман, иллюзия. Уже прошло тысячи лет с того момента, как мы вам рассказали, что мы летим к этой Земле. Мы уже совсем близко, и она вроде бы как выглядит, как наша, и атмосфера такая, и вроде как там какие-то пальмы растут. Но там очень плохо понятно. И вроде бы люди даже похожи на нас. Но почему-то у них три уха и пять глаз. Один сверху, один снизу, и ну рука глаза. И рук у них по две. Как у нас прямо. А вот ног у них пять. Не знаю, зачем столько ног. Наверное, чтобы бегать лучше. Мы их, на них смотрим, они вроде бы не боятся нас. Они, наверное, думают, что мы к нему летим их спасать. Они, похожи дружелюбные. Но почему-то они не издают вообще никаких звуков. Они, наверное, не знают, что вообще можно звуки издавать. Они как-то хлопают в ладоши и как-то понимают, что кто похлопал. Странные люди, но, наверное, они не страдают всякими заболеваниями, как насморк. Как болезни, которые у нас есть. Наверное, у них нету. У них дома какие-то странные. Почему там они перевернуты? У нас, если крыша наверху, у них они стоят на крыше дома. Интересно, как они в этом доме вообще живут. Надо, наверное, посмотреть. Но в этом доме вообще непонятно что. Если у нас двери, у нас стало... А у них там какая-то странная вещь. Там какие-то иголки. Они, смотрю, ходят по иголкам. Нормально. Неужели им они боль не чувствуют? Может, они привыкли. Наверное, каждый день так делают. Они спят на иголках. Как это можно? Ложатся и спят на них. Иголки толстые, не протыкают их. Тупые, похоже. Ну так спать неудобно. Интересно, а у них есть кладбище какое-нибудь? Наверное, нету, раз они так умно живут. Почему они нам хлопают? Надо бежать, они бегают за нами и хлопают. Может, они нас встречают? Ну, как-то они злобно хлопают. Наверное, они нас убить хотят ладошками. А что это они за такую странную еду несут? У них какие-то странные деревья с фиолетовыми листочками какие-то груши. Они дают нам их попробовать, но это же как на волчью ягоду похоже, только очень большую. Они едят им ничего. Они хлопают и своим жестом показывают, что попробуйте вы, очень вкусно. Но разве волчьи ягоды пробовать можно? Мы побежали к, к нашему космическому аппарату и спросили рации, можно ли нам попробовать. Спроси нас спрашивают, что у них происходит? Они дружелюбны или хотят войну? Нет, они дружелюбны, они войны не хотят. Они что с вами делают? Они нам предлагают волчью ягоду. А еще как у них дома? Если у них какие-нибудь болезни, заболевания, кладбище, ничего из этого у них нету, не болеют ничем и кладбища нету. А дома у них перевернуты, а внутри дома какие-то иголки странные. Они ходят и радуются. Это, наверное, заразно. «Может, вам ягоды не пробовать? Не пробуйте ягоды. Скорее всего, они уже привыкли к волчьим ягодам. Вы же земляне. Вы не привыкли к ягодам. Мы же не ходим по иголкам. У нас дома нормально стоят, и мы волчьи ягоды не едим». «А вы, давай, вы помните, мы вам оставили ягод? Ягодное деревце. Как раз оно в хороших условиях растет. Вы предложите им землянички. Может, они не откажутся?» Вот, давайте, предложите. Сейчас возьмем, подождите. Вот она. Вот, наберите целое ведро этой ягоды. Как раз. Пусть попробуют, оценят. Не зря мы взяли всякой еды, чтобы проверить, едят ли ее инопланетяне или нет. Отправляемся чего же вы не едите? Берите нашу землянику. Чего вы хлопаете и не открыть? Показывайте жестам, что не хотите есть. Это же вкусно. Попробуйте. Мы едим каждый день эту ягоду. Вы куда убежите? Подождите нас. Мы вам дадим ягоды. Лови, девочка, в полете. «Ты чего с ягодой делаешь? Ты чего топчешь?» «И показываешь пальцем, что надо волчью ягоду есть. Это яд, невкусно. Не кидай в нас волчьи ягоды, мы ее сроду не съедим». «Топчите, братья, топчите, братья, это же волчья ягода, не ешьте». «А чё же они так показывают, что ему дураки? Типа засверлились». «Надо что-то делать с этим. Они совсем не любят землянику и едят волчьи ягоды. Они здесь помрут». И еще и дома перевернутые, мы все-таки не зря существуем. Мы как бы можем прикинуться самой умной цивилизацией и сказать, чтобы дома перевернули, на иголках не спали, на мягком. Чтобы ели наши ягоды и забыли про волчи. надо здесь порядок устроить. А вы знаете, что американцы в порядок любят. Вот мы их позовем, они с радостью. Сделаю так, чтобы эти люди начали болеть и кладбище появилось. Как у нормальных людей. И ноги. Зачем им пять ног? Зачем столько глаз? Что это за книжка? О, вы показываете, что это книжка. Мы такими раньше были? Да нет, мы были такими. Нет, не были такими. А как вы нас понимаете? О, так это же раньше древний язык был. Это мы в древности... А вы сюда улетели, чтобы развиваться. А мы такими дураками остались. Вот как. А мы бы, если бы были умными, мы бы хлопать научились и так разговаривать. Если были бы были умными, перевернули бы дома и на иголках спали, и волчьи ягоды ели. Вот какие мы дураки. Надо здесь разобраться. Ну, так как уже у нас сил нет, пойдем-ка с дремнем, братец, Пошлите с древнем, с древнем.